Приветствую вас, дорогие подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов. Пользуясь возможностью, приглашаю вас на страницу своего тренинг центра, где я бескорыстно делюсь своим практическим опытом по привлечению клиентов в бизнес. Этот ролик посвящен Skype, точнее, трафику из Skype, клиентам из Skype. Я расскажу, как сейчас в 2017 году, в июне, я использую Skype. Расскажу о двух инструментах, которыми пользуюсь. Это многопоточный рассылщик Skype Telker и шаблон, который регистрирует и, главное, оформляет Skype аккаунты. Вот, используя два этих инструмента, я достигаю практически уникальной возможности. Все накладные расходы по рассылке по Skype у меня сводятся к нулю. Сам в это не верю. У меня... Единственный источник трафика вот с такими нулевыми накладными расходами по рассылке. Я расскажу о схеме, по которой я работаю, кого эта схема заинтересует. Я обращу ваше внимание на те моменты, ключевые моменты, благодаря которым вы сможете увеличить в разы эффективность своей рассылки по Skype. Все контакты, ссылки вы найдете в описании данного ролика. Возможно, там будет и тайминг. Итак, почему же скайп? Сейчас рулят различные вайберы, ватсапы, телеграм, ну то есть все это модно, все это вот так. Почему я записываю ролик о скайпе? Причин достаточно много, я назову только некоторые причины причина номер один это конечно особенность любых мессенджеров вы из мессенджеров получаете трафик очень быстро то есть не нужно ничего развивать чего-то ждать пока там наберутся подписчики и так далее нет результат достигаются но ну, практически мгновенно причем вы получаете живой активный трафик уже в процессе рассылки вы можете получить если не клиентов то во всяком случае каких-то заинтересованных людей если конечно вы качественно делаете правильно делаете рассылку вы сразу же можете можете скорректировать свою рекламную кампанию по тем сообщениям, которые вы будете получать в ответ, вы сразу можете понять, тем ли вы людям рассылаете информацию, ту ли информацию вы вообще шлете, нужно это или нет. В других источниках трафика Довольно сложно без подключения какой-то аналитики, какой-то статистики понять, что-то вообще произошло, достучались ли вы до кого-то или нет. Вот в скайпе вы получаете ответку очень быстро. Вторая причина, что для работы со скайпом не требуется никаких глубоких технических наук. К сожалению, а может быть к счастью, большинство интернет-пользователей это не технический специалист. Да и не нужно всем ими быть. Для работы со скайпом не требуется никаких глубоких технических навыков. Вот если вы освоили социальные сети, то разобраться с программой, например, Skype Talker у вас не возникнет никаких трудностей. чем не возникнет никаких трудностей ни с установкой, ни с настройкой, ни с самой эксплуатацией этой программы. Все очень просто. Ну и третья причина, конечно, это деньги. Повторюсь, у меня накладные расходы, связанные с рассылкой по Skype, сводятся к 0 рублям. Уверен, что если вы повторите мою схему, то либо тоже выйдете на ноль по накладным расходам, либо вообще каким-то смешным деньгам, которые ну, нельзя сопоставить с теми тратами, которые вы делаете в других источниках трафика. Да, деньги сейчас это ключевой фактор. Хотя вот сколько живу, постоянно слышу о трудных временах, о кризисе и так далее. Вспоминается монолог профессора Преображенца с «Собачьего сердца», когда он говорит о разрухе в стране. Рекомендую пересматривать периодически, что такое разруха. Но вот это три основных причины. Можно, конечно, еще много говорить хорошего о Скайпе. Можно приводить примеры людей, которые только на Скайпе строят привлечение клиентов в свой бизнес. Особенно если вы MLM-предприниматель, то вам без Скайпа, без такого классного инструмента никак. Потому что, чтобы не говорили, все-таки количество пользователей Скайпа, оно значительно выше, чем того же Вайбера, WhatsApp и так далее. Но расхваливать скайп не буду, если вы им пользуетесь, сами, наверное, понимаете, какой это хороший инструмент. Но теперь посмотрите на него именно с коммерческой точки зрения. Меня довольно часто спрашивают о а Актуальны ли те тренинги, которые я записывал по Skype. Все эти тренинги я никогда не продавал. Они у меня лежат в свободном доступе. Сейчас они доступны у меня на моем канале YouTube. водите в раздел плейлисты и найдите о скайпе. Их там целых два. Принципиально методика, особенно поиска клиентов, она не изменилась. Конечно, дополнять эту методику можно. Пожалуйста, заработок на скайпе тоже принципиально ничего не изменилось. Программы, которыми, о которых я рассказывал, они также сейчас, работают, только работают, конечно, их обновленные версии. Но на данный момент я не пользуюсь рассылщиками, о которых я рассказывал в своих тренингах. Сейчас я использую многопоточный рассылщик Skype Telker, Чем он принципиально отличается от программ, которыми я пользовался раньше? Ключевое слово – многопоточный. Skype Telker не требует установки на компьютер приложения Skype. Вот сейчас я вам показываю удаленное окошечко сервера, на котором работает Skype Telker, И приложение Skype здесь не установлено. Skype Telker работает с браузерной версией окна, то есть когда Skype открывается в окошке браузера. Поэтому, если вы имеете опыт работы, например, с несколькими аккаунтами в социальных сетях, то сразу возникает желание такое открыть этих окошек несколько. И Skype Telker может открывать их не 5-10, а например, 50, 100, 150 и больше. Вот представьте, какой объем информации вы можете вылить то есть какое количество людей вы можете какое количество людей вы можете охватить если вы ведете рассылку сотни аккаунтов skype одновременно то есть какой трафик вы можете получить причем накладные расходы 0 рублей смешно сказать как я уже говорил программа skype она не абсолютно несложная установка ее сводится к одному то есть вы раскрываете архив с программой вот он архивчик в папку на своем компьютере запускаете один единственный исполняемый файл, который там есть вводите лицензионный ключ и все, программа запустилась то есть на этом вся установка и закончена дальше не сложнее программа полностью русская полностью русский интерфейс даже если у вас нет никакого опыта работы с программами все равно вы с ней разберетесь первое что вы делаете это загружаете из текстового файла свои аккаунты с которых будет идти рассылка формат текстового файла хранящего вашего аккаунта в виде логин двоеточие пароль поддерживается точка запятой насколько я знаю и еще вертикальная разделяющая палка как в старой версии этой программы которая называлась turbo skype или skype монстр то есть все эти программы явились первоисточником программы skype Telker. skype Telker работает со старыми skype аккаунтами и с новыми последней версии этой программы дальше вы загружаете базу клиентов по которым будет идти рассылка Нажимаете на кнопочку ⁇ Загрузить контакты ⁇ также загрузка из текстового файла. Формат этого файла очень простой, то есть здесь записываются логины skype аккаунтов по которым будет выполняться рассылка далее вы просто прописываете сообщения для запросов друзья этих сообщений может быть несколько то есть каждое сообщение можно записывать в отдельной строке для персонализации можете использовать вот такой вот техней вместо конечном сообщении вместо name в звездочках будет подставляться имя пользователя которому вы отправляете запрос приятно людям когда к ним лично как бы обращаются прописывайте рекламное сообщение вот в этом вот окошечке. Рекламное сообщение одно, но оно поддерживает рандомизацию. То есть можно использовать стандартную рандомизацию, вот фигурных скобочек. Прописывайте временные задержки между приглашениями, между отправлением рекламы. Прописывайте лимиты, сколько вам нужно отправлять с одного аккаунта. В принципе все. Уже можно нажимать на кнопочку старт и начинать рассылку. Программа в первую очередь проверит ваши загруженные скайп-аккаунты. Вы увидите она их разделит на хорошие и плохие, то есть, которые еще не забанены, из которых она будет выполнять рассылку. И в окошечке лога вы увидите, что пойдет рассылка по вашей загруженной базе. В разделе задачи вы будете видеть статистику, кому, чего и сколько отправились. Практически и все. Но у программы Skype Talker есть еще два важных момента, которые необходимо также настроить. Вот версия, с которой я сейчас работаю, это не самая новая версия. На страничке закладки вы можете выставить, кому вы будете отправлять рекламу вот сейчас у меня стоит отправлять рекламу всем это конечно не мягко говоря правильный вариант этот вариант который приводит к тому что ваши аккаунты с которых вы рассылаете будут часто баниться. лучше конечно отправлять коммерческое предложение тем кто принял заявку в друзья это более грамотный более правильный способ работы мне аккаунтов не жалко, у меня есть регистратор и заполнитель для этого, но я шлю всем. Плюс один из вариантов работы, это сразу же вместо отправления в друзья писать коммерческое предложение. Все зависит от специфики той рассылки, которую вы делаете. И Еще один очень важный момент, это как будут обрабатываться сообщения. То есть однозначно вам кто-то будет в скайпе отвечать. Вот один из мегаплюсов программы Skype Talker это возможность работать в, два, в двух направлениях. Не только вы отсылаете, но вы можете обрабатывать те сообщения, которые вам пишут ваши потенциальные клиенты. Можно включить автоответчик. Для этого прописывайте то сообщение, которое будет получать клиент, когда он вам что-то напишет. Я чаще всего именно так и работаю, потому что программа у меня стоит на сервере. Сервер работает 24 часа 7 дней в неделю. Я сюда крайне редко захожу. Видеть, что происходит в программе, мне не, мне не удается. Поэтому я людей перенаправляю в свой скайп. Извиняюсь, что не могу тут ответить в этом скайпе и пишу команду на добавление конкретного в мой скайпе. Так как объемы, которые обрабатывает скайп ну это громадные объемы, и если человек заинтересовался моим предложением и даже добавился в мой основной скайп, в котором я сижу, значит человек что-то сделал, это реально заинтересованный клиент, с ним уже можно будет активно работать в основном скайпе, который у меня установлен на компьютере. Но если у вас есть время и желание, если если у вас skype-телкер стоит не на серваке, а на вашем основном компьютере, включать вручную обработку ответов, и тогда в окошечке открыть диалоги, вы можете отвечать skype-аккаунтам, которые вам что-то написали в процессе рассылки. Согласитесь, абсолютно ничего сложного. Какие еще несомненные плюсы у skype-телкера? Мне всегда нравится, когда софт поддерживает. Вот на данный момент у программы вышло уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, короче, дохрена уже вышло обновление, причем я сейчас, как уже сказал, работаю не с самой новой версии, но ну, просто я к ней привык, она мне нравится. То есть программа обновляется, программа поддерживается, то есть добавляются новые какие-то возможности, учитываются пожелания людей, которые ей пользуются. Так как у программы есть Skype чат, вот обратите внимание, в этом Skype чате собраны люди, которые легально получили эту программку, и здесь народ просто обменивается той информацией с другими пользователями Skype Telker. Тоже считаю, очень полезная вещь, потому что без поддержки, особенно на первом этапе, когда возникают какие-то вопросы, ну и вообще коллективный разум, он всегда лучше, если вот вы варитесь один. Вот такая замечательная программа нужно пользоваться. Но, как и любой инструмент, какой бы он хороший ни был, любым инструментом можно пользоваться эффективно, можно пользоваться, мягко говоря, неэффективно. Если вы хотите, чтобы ваша рассылка была максимально эффективной, нужно отследить хотя бы внутри момента момент номер один это грамотно настроить саму программу skype Talker, но это самое простое пожалуйста рандомизируйте свое коммерческое сообщение то есть используйте возможность которую вам предоставляет программа не надо жадничать то есть не надо ставить какие-то минимальные временные задержки там секунда не надо устанавливать максимальное число потоков, там, рассылать там, с 200, 300 и так далее скайпов. но ну, Просто скайп не резиновый. То есть не надо продолжать рассылку, там, например, через час, как только вы сделали первую свою рассылку. Не спешите. Минимальные временные задержки я бы ставить вам не рекомендовал. Это будет приводить только к одному, что ваши аккаунты, с которых вы шлете, будут жестко баниться. Второй момент, он более сложный, но очень важный. То есть эффективность рассылки напрямую зависит от базы, по которой вы рассылаете. Это база контактов, по которым вы делаете рассылку. Вот в моем случае сейчас рассылка будет идти по 700 контактов. Она должна быть, во-первых, целевой. Этим людям должно быть... Хотя бы интересна та информация, которую вы им высылаете. Но самое главное... Эти скайп-контакты должны быть валидными. Люди должны пользоваться этими скайпами. То есть, если вы рассылаете по мертвым или по заблокированным скайпам, естественно, ни на какую ответную реакцию рассчитывать нет смысла. И, естественно, это будет приводить к тому, что ваши скайп-аккаунты будут баниться. Причем баниться будут очень жестко. И третий вариант. Вот, Если вы работаете по правильной схеме, то есть отправлять рекламу только тем людям, которые приняли заявку в «Друзья», вот чтобы ваши заявки в друзья принимались, у вас должен быть оформленный скайп-аккаунт. Я сейчас всех, кто мне вот пишет, ну за исключением людей, которых я лично знаю, вот если приходит заявка или звонок вот с такого неоформленного скайпа, я этих людей просто тупо баню. Потому что в 99 случаях это люди, которые пользуются программой, аналогичной Skype телкеру и массово делают рассылку со скайп-аккаунтов, которые не являются их личными. Да, конечно, скайп-аккаунты можно купить, но если вы покупаете скайп-аккаунты, в большинстве случаев они выглядят вот так, то есть без аватарки, без ничего. Хотите, чтобы ваши заявки принимались, друзья? Пишите, конечно, грамотно текст сообщения в друзья, и самое главное, оформляйте свой Skype аккаунт загружайте в него аватарку. Конечно, в принципе, это можно делать руками. Сколько на это времени уходит, я даже боюсь представить, не говоря о том, что нужно прописать информацию о себе. То есть, если вы будете это делать руками, это просто пипец, сколько времени уйдет. Плюс при рассылке по невалетной базе эти аккаунты, которые вы так долго руками оформляли, будут баниться. Но это жалко и печально. Поэтому есть другое, более качественное решение. Это шаблон на Zenki, который регистрирует и оформляет Skype аккаунт. Вот это, наверное, самый простейший шаблон из тех шаблонов, которые сейчас вот загружены у меня в Zenobox. Настройки тут элементарные. В основном они делаются через менюшку, которая вызывается двойным щелчком по названию этого шаблона. Итак, настройки шаблона. Выполняем двойной щелчок по названию шаблона. Открывается меню настроек. Шаблон, конечно, развивался. Мы в него добавляли и, наверное, будем продолжать добавлять новые возможности. В разделе «Что делать?» выбираем регистрация скайпа и заполнение скайп аккаунтов. Шаблон позволяет регистрировать аккаунты с использованием почты. Это когда вложение у вас будет. Будут как раз на регистрацию 0 рублей либо можно использовать на телефон я скажу когда почта у вас уже перестанет работать я регистрирую естественно на почту какая почта будет использована mail яндекс или gmail откуда берутся фамилии и данные для регистрации лучше это выбирать именно из зенопостера чтобы не составлять список, нажимаете на кнопочку настройки профиля и здесь устанавливаете, например, только Россия. Можно выбрать либо всю Россию, либо какую-то конкретную область, если хотите. Возраст. В соответствии с этими настройками будут заполняться профиль вашего создаваемого Skype-аккаунта. И прописываем прям конкретную информацию о себе. То есть, Например, сюда вы можете вставить и нужно вставить какую-то свою рекламу. Если используется в качестве регистратора почта, то раздел регистрации на телефон вас не интересует. Обязательно посмотрите на раздел прокси. Можно, конечно, регистрировать без прокси, но я регистрирую, так как регистрирую много, с использованием прокси. И что мы делаем файлом прокси? То есть можно удалять прокси, а можно переписывать конец файла. Я всегда выбираю переписывать конец файла. Вот Все основные настройки делаются отсюда. На страничке паузы вы можете установить какие-то временные задержки, чтобы создавать видимость, как будто работает именно человек. Значит, Сами почты, если вы регистрируете на почту, хранятся в отдельном файле, он так и называется, почты с паролями. И сюда в формате логин, запятой, пароль прописывайте данные о ваших почтах. Почты, конечно, можно купить, они стоят там даже не копейки. Но так как у меня работают несколько шаблонов, один из шаблонов как раз и регистрирует почту, я эти почты просто Беру и использую в шаблоне для регистрации Skype аккаунтов, поэтому вообще ничего не покупаю. Прокси прописывается в формате в стандартном формате для Xenoposter. Об этом я уже много рассказывал, можете посмотреть в других моих видео. И хранятся в отдельном вот файлике прокси. Но этот файл у меня качует из одного шаблона в другой. Вот в принципе и все. Когда шаблон перестанет регистрировать вам аккаунты на почту, когда с этого адреса вы зарегистрируете много аккаунтов. Сколько, сказать я вам в числовом значении не могу. Какое количество из этих зарегистрированных аккаунтов будет забанено. Тогда, если вы будете выбирать в качестве регистратора почта, на страничке регистратора даже не будет возможности зарегистрировать через почту. Тогда можно будет регистрировать только через телефон. Что в этом случае нужно делать? Нужно либо менять прокси, то есть значит ваши прокси уже убиты для регистрации регистрации Skype аккаунтов, если не будет не появляется возможность подтвердить аккаунт через почту, либо если у вас нет возможности поменять прокси, потому что прокси все-таки стоят денег, особенно качественные прокси, регистрируйте через телефон. Выбираем в качестве способа регистрации на телефон. Указывайте, какой сервис-регистратор будет использоваться через телефон. Вот мы используем сервис Руслана. Здесь очень быстро выдаются номера, тоже о нем я рассказывал. Но в этом случае, конечно, вам уже придется платить деньги за регистрацию. Этот шаблон... Можно доточить. Доточить каким образом? То есть, если у вас есть возможность купить зарегистрированные, ну, например, неоформленные э, Skype аккаунты, то можно обратиться к Владу и он вам делает заполнение. То есть, например, в разделе Что делать появится функция заполнения уже готовых skype аккаунтов он будет в них ходить и загружать в них фотографии прописывать данные прописывать данные о себе да забыл сказать где хранятся фотографии то есть в отдельной папочке которая называется фото вы складываете картинки для аватара которые будут вставляться в ваши skype аккаунты отработанные фотографии шаблон автоматически перемещает в папку photosave то, то что он уже отработал после работы шаблона все сделанные, зарегистрированные Skype аккаунты у вас будут помещаться в файлик, который называется «Аккаунты». Вот они готовые. Помещайте их в рассылщик и получайте свой быстрый трафик из Skype. Возможно, видео получилось несколько сомбурное. У меня на это были свои причины, слишком рано. После праздников. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я на них обязательно отвечу. Можете звонить не Skype. Если вас заинтересовал софт, о котором я рассказываю. Это многопоточный рассылщик Skype Talker шаблоны по регистрации и заполнению скайпов. Я вам скажу к кому обращаться. Влад Петров это человек, который занимается разработкой, профессиональной разработкой шаблонов на Зенопост. Шаблон, регистратор и заполнение скайп-аккаунтов, ну и вообще все шаблоны, которые вы видели в окне Xenobox, это все сделал Влад. Но это даже не вершина айсберга из тех средств автоматизации, которые, которые Влад написал. Вот в ближайшее время обнародуем часть шаблонов, которые Влад сделал для рассылки по почте это skype влада пишите ссылайтесь на меня влад скорее всего вам сделает скидку на этот шаблон если вас заинтересовала программа skype телкер пожалуйста пишите гарику игорю вот его skype он также будет как и skype плода в описании этого видео друзья я сам не продаю ни шаблоны ни программу skype телкер Поэтому по продаже лично мне писать ничего не надо, я вам могу ответить на какие-то вопросы по использованию данного софта, потому что я им только пользуюсь. Я не разработчик, я не автор и не хочу к этому никаким образом а, примазываться. Я всегда считаю, что нужно быть честным во всем. Большое всем спасибо, с вами был Игорь Черноусов.